В санскрите мы используем три термина. Одним называется «страдание», другим «радость», и третьим «трансцендентное». То, что за пределами двух первых она – «блаженство». «Анан» – не «страдание», и не то, что обычно называется радостью. Это совершенно другого рода радость, решенная всякого воспоминания о страдании совершенно не загрязненная противоположность чистое единство без всякой двойственности. Обычно трудно даже представить такое состояние. пока вы не испытаете его вкус, трудно даже его понять. потому что во всем, что мы можем понять, всегда есть хотя бы две составляющие обязательно должна быть противоположность. Мы можем понять фигуру, только благодаря фону. Мы называем данное время вечером, потому что существует день. Мы называем кого-то хорошим, потому что бывает плохие. Мы называем кого-то красивым, потому что бывает некрасивый. Противоположность обязательна. Любой термин определяется противоположностью. Но ананд означает состояние в котором противоположности больше нет, в котором вы пришли к единству, в котором нет возможности двойственности. У океана блаженства только один берег. Это очень нелогично, как может быть только один берег. Состояние блаженства нелогично. Те, кто слишком привязан к логике, никогда его не достигнут. Только для сумасшедших оно раскрывает свои двери.